Давайте повыполняем миссию, сейчас попытаемся на миллион. Денег за что дают ради... больше денег? За ликвидацию? Цель номер один, может быть? Точку для Давай возьмем цель номер один. Посмотрим, сколько нам за это бабло отсыпят. Возьмем мотик. На мотике уйдем, я думаю. Не дают. Не дают. идем на втором этаже. Ликвидация. И цель номер один. Мы себя в цели номер один. Пойдем на границу. Ух ты, ефом-батон, какой дерзкий как понос. Мотоцикл. Как выехать теперь отсюда? Капец, он просто... Диарея у него. Это за игра Борзон. Коловдите Борзон. Надо. Надо тачку бы найти, слышь. Поменять надо. Какой добрый. Милый, спасибо, что ты есть. О, моё, Камила проснулся. Ты И чего? Ём моё, я думал меня убивают. Она, Она платная, не, без... бесплатная. Куда я ехал вообще? На вертолет. Мила ты чего творишь? Пумба-бумба, бумба, блин. А ты че, я наоборот люблю скримеры? Не, я только мне не нравится, капец. Спасибо большое. А Так, нет, не музыка, не музыка, не музыка. Ты ч, извиняешься? Я только. За скримаков, скримеры Меня очень бодрят <соторит> Зато смешно В тикток улетит <соторит> Вон Маша засмеялась Так, сколько нам еще? 40 секунд Надо готовиться к следующему. ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой Россия 165 тысяч. Нормально, что так громко. Кажите, без ушей. Остался. Это я такой новый подрубил. Да нормально, все, ля-то, все четко, Камилка. Спасибо большое, поддержку что-то извиняешься-то прикольно же получается как теперь забраться наверх Не на вертолет теперь забраться-то. Не забрать? А вот Дай мой вертолет. Вот я его прибомбил еще там. А где вертолет тобой вражеский боевой? Ой-ой-ой, только не это. За руль Поехали на машине лучше О, блин, запинговал Спасибо, гонял Приятно. Когда я вижу тебя, мне кажется, что ты котенок и шляпа. Вообще. Лучший комментарий за сегодняшний день Спасибо большое Надо уезжать отсюда На нас охотятся уже где-то тут забраться бы себя в цели... Капец, я извращенец Надо уехать, это деньги спины. 800 метров автор скажи пожалуйста а как ты получил кнопку стрим ПК? ребят я не знаю я просто ну, запустил трансляцию зашел в трансляцию и там уже была возможность такая вот и все Асус. сам не знаю за шею кому дают кому-то дают сразу кому-то нет кому-то вообще дают еще там, на 100 подписчиков Наша задача взять миллион а Лямчик, лямчик Лямчик боксов Было бы неплохо, кстати, насобирать лямчик -то. Для видосика надо бы Не за что дружище, не за что Ой, да он олдовый этот А, вообще олдовский Привет, как их на <свист> <свист> ребят я уже хорошо ответил <свист> на ну, отстанет от мне Надо на тачку на новую ехать Мы сплю машину украли Где вообще я? Сорок шесть тысяч блин мало 90 тысяч поехали oh, скинем бабки может на твиче сижу, понял спайдер от души кто подсказывает мне, что я пигушки сейчас тут скину бабки, да? ки добавки восемьсот косых А блин, я не успею, да, миллион набрать. Наверное, 600 метров. Может, успеем? Хотелось бы, капецко. Восемьсот семьдесят шесть тысяч, я не знаю, как там в кейсе О -о -о, сняли, прикиньте Прикиньте, миллион угнали у нас Поехали на тысячу, тысячу метров А блин, дерево, кто тут посадил? ладно, ванек, я спать ушла, что удаваюсь, сладкий снов. Спасибо, Каймилка, еще разочек тебя. Блин, доехать, да. Первый раз я решил на это, на деньги поиграть. Мужик стоял, видели? Пожалуйста-пожалуйста-пожалуйста-пожалуйста-быстрей! ЗОПА! Ах ты жопа, прикиньте! Чуть-чуть, смока нет. А -а -а. Не захватим мы уже. О, Warzone Чикаго! Что так долго? Есть миллиончик, друзья мои Есть миллиончик Первый мой миллион, друзья мои Поздравьте нас с этим Фух, Аж волнительно Первый раз в жизни я решил взять миллион у тебя Лукачанский там однозначно я потел для тебя